Что-то очень знакомое, прям Красава, вот это чётко Всем привет, это канал Акстар И в первом видео с чат-рулеткой я попросил набрать 10 тысяч лайков А вы набрали 37 тысяч лайков Я, конечно, очень благодарен Но теперь мне придется опять мучиться в этой чат-рулетке Давайте наберем 15 тысяч лайков, и тогда будет вторая часть чат-рулеткой. И я еще немного помучаюсь здесь. Здесь очень трудно найти кого-то нормального. Так что погнали! Как это глупо выглядит. Ну ладно. Здорово, братан. Здорово. Как сам? Нормально. Вот рекламой занимаюсь. Вот, например, знаешь эту песню? Что-то очень знакомое пиздец. Что-то очень знакомое прям. Я могу сказать четыре цифры, и, наверное, ты поймешь. Да. О, привет. Привет. Давай, что-нибудь сыграть. Здорово, пока. <смех> <смех> На это этот же да, это, смема, да, песенка. Я не знаю, как она называется. Ой, меня страшно очень. Снимай, сыграем. Многие просят меня посоветовать какой-нибудь микрофон. Я хочу вам рассказать о микрофоне Fifine K670. Это очень хороший микрофон за небольшие деньги. В комплекте к нему идет удобная подставка. Также этот микрофон USB, что очень важно. Ему не требуется никаких дополнительных устройств, типа звуковой карты. Просто подключайте его напрямую к компьютеру и используйте. Звук на самом деле очень классный. Сегодня вы можете это оценить, а также оцените это в других видео. Ну вот, вроде бы. Все, FIFA, мне кажется, Ссылка в описании. Недорогой хороший микрофон. Теперь погнали дальше. Привет. Привет. Ладно, я не буду тебе мешать. Здорово. сыграй нам что-нибудь. И улюбить нашу серию. Узнайте песенку. А, ты, кстати, тоже могу. Вот эта речка была. Привет, Тули. Привет. Как дела? Нормально. Прикольный дым. Прикольный нос. Прикольный халат. Прикольные обои. Прикольные наушники. Неприкольно. Привет. Очень плохо слышно, вообще не слышно, точнее. Не, не слышно. Да, я, я по губам прочитал что-то, но я не слышу. Знаешь меня. А, сыгра сыграть. Хорошо. Спасибо. Привет. Привет. Собака. Играй стой по-братски, сможешь сыграть? Для меня чисто слушай Трек называется «Звезда по имени Солнце» Без проблем Отдыши. Красава, братан, красава знаешь? Ты знакомая. А, вот, подожди, а это... Да. Я тоже а хотела да. раньше научиться на гитаре играть, только мне маникюр мешает. У меня две гитары стоят. Две гитары угу, и, у тебя, и ты не играешь. Просто для красоты. Ну, типа того. То есть ты купила их осознанно, чтобы они стояли? Я пришла на занятие на первое. Мне сказали, чтоб я спилила все ногти. Я сказала, да пошли вы и ушла оттуда. И купила еще одну гитару. Нет, мне подарили ее. А, ну понятно. <Стит> Лёд, правильно? Никар Сой! У меня красава! Вот это четко. Я тоже угадал, я слова угадал, наверное. Как у тебя дела? Ты будешь на гитаре играть или для красоты взял? Могу сыграть. Ой, чуть не переключил, случайно. Сыграй. Эдом. У меня соседи сверлили. Ладно. <свист> что сделать? Я сижу <свист> Играю. Так, сейчас я тебе кое-что сыграю, короче, так Просто Так, секунду. Просто, знаете, тогда мне стыдно вот переключаться, типа, в наглую, я такой, типа, делаю вид, что. Так, сейчас я так, сейчас я зажму аккорд и такой, оп, переключаю и все. И как бы и самому не стыдно, как бы и просто в глаза неохота смотреть, тупо смотреть в глаза и переключать, я так не могу. так ты, а! уже свайпнул? Опа! Играй давай! Ч так с таким наездом? Давай что нибудь давай. Это шикарно! Ну нет, почему я слушаю? Знаете, подождите, у нас сегодня все угадывают песни на одну. Мы тоже должны ее угадать. Подскажу, название начинается с цифры 8, заканчивается на цифру 8. 55535 Проще позвони, чем у кого-то занимать. Да. Ладно. Вот, это... Привет. Здорово. Привет. Слушай, я знаю, кто ты. <смех> Скажу честно, то, чем ты занимаешься, этот фингерстайл, да? Да. Это песня. Это... <смех> <смех> Года песенку, в общем, вот. Для чего мы тут собрались-то. я не могу сказать название, но я ее точно слышал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот такое. Я не знаю. Я не. Привет. Ли, я я стул сломал. Там я сломал, ну я сел. Ты стул сломал? Да, я сломал стул. Прикольно. А почему? То есть ты мальчик? А я что, не мальчик, что ли? Немножко... А, вот а, все, вот другое дело. дело. Ну, прикольный вид у тебя. Мне нравится, четко. Но стулу больше не ломай. Да с кем разговариваешь? С Лилией. Это кто? Моя девушка. А, все, ноль вопросов, ладно. Спасибо за просмотр, обязательно подпишись на канал, потому что мои подписчики самые классные топовые ребята. А я их очень уважаю и люблю. А это был канал Акстар. 15 тысяч лайков, следующая часть. На этом все. Всем пока.